здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала сегодня расскажу вам об астрологической погоде на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года подписывайтесь ставьте колокольчик если зашли впервые также приглашаю вас в мой инстаграм и телеграм-канал ссылки в закрепленном комментарии предстоит относительно спокойная неделя которая принесет прояснение по самым актуальным темам Солнце движется по знаку рыбы, приносит в жизнь размеренность и плавность. Отношения на международном уровне станут более гармоничными. Формируются удобные внешние обстоятельства для реализации своих задач. На уровне интуитивных осознаний можно решить многие вопросы. Благоприятное время для тайных дел, работы в уединении, нейтрализации острых моментов в сложившихся ситуациях легче обойти препятствия поступками людей руководит вдохновение желание уйти от конфликта хороший период для режиссеров фотографов художников работников химической и фармацевтической промышленности нельзя в этот период действовать слишком агрессивно стремиться быстро продвинуть свои интересы пробить ситуацию и решать вопросы лоб в лоб Через образ, музыку, художественное описание того или иного процесса можно донести нужную информацию, повлиять на развитие событий. Неделя с 21 по 27 февраля, время любви, романтики, духовного развития, успокоения. В эти дни пробуждаются эстетические потребности. Появляется тоска под дальним странам, а творческое вдохновение располагает к образному выражению. Снижается активность в деловой сфере, однако нельзя говорить об ухудшении ситуации. Скорее многие люди чувствуют, что в ближайшие дни это остановка перед новым циклом деятельности. Хорошее время для связи с зарубежными и дальними партнерами, обсуждения проектов. Но важно избегать нереалистичных ожиданий и подверженности эмоциям, так как из-за этого возможны финансовые ошибки и просчеты. А также может быть некий обман или интриги со стороны конкурентов далее расскажу по дням недели но важно понимать что общий астрологический прогноз не может заменить индивидуальную консультацию поэтому у кого есть вопросы кто хочет понять свой потенциал и максимально эффективно использовать возможности натальной карты получить личный астрологический прогноз гороскоп взаимоотношений Добро пожаловать на личную консультацию. Стоимость моей работы приемлема для всех. 21 февраля в понедельник убывающая луна в весах до 11:19 по киевскому времени, после чего приходит знак скорпиона и строит гармоничный аспект с солнцем. Период луны без курса с 7:01 утра до 11:19. 21 лунный день символ конь табун лошадей колесница камни перит цирконий авантюрин обсидиан время движения вперед также революционных перестроек упорство в достижении цели день активный творческий благоприятен для профессиональной сферы вечер идеально подходит для романтики преобразования семейных отношений и их гармонизации Многие люди устойчивы к внешним влияниям, тревожной информации, наблюдается позитивный эмоциональный подъем, что поможет обрести уверенность в собственных силах, ощутить бодрость духа и физическую выносливость. Может сложиться удачная обстановка для решения вопросов с недвижимостью, ремонтом, преобразования внутренней атмосферы внутри коллектива. 22 февраля, вторник, убывающая Луна в Скорпионе в оппозиции с Ураном, в гармоничном аспекте с Юпитером. Планетарные влияния очень мощные, все планеты в статусах. Кроме того, магия чисел февраля продолжается. Зеркальная дата 22.02.2002 не оставит равнодушными даже глубоких скептиков. Потенциал дня 22 февраля 2022 года имеет огромное воздействие на внешний мир. Это уровень взаимодействия в масштабах, переплетаются гармонии разного проявления, что позволяет выйти на следующий совершенно новый уровень как духовности, так и осознанности. Двойка — это число равновесия, выбора, гармонии, умеренности, полярности, партнерских отношений, дружбы, коллективной деятельности, терпения, спокойного ожидания, сотрудничества, такта, убеждения преданности совместной работы ноль это мощная цифра символизирующая трансформацию энергия нуля настолько велика что она может послужить причиной многих событий в жизни тех кто сталкивается с нулем на своем жизненном пути в позитивном смысле ноль глубок силен и обладает целительными свойствами в негативном принудителен легко впадает в крайности и мстителен в дате 22.02.2022 содержится пустота и все вместе одновременно. Это естественное, приемлемое состояние и положение. Этот день приносит в окружающий мир высокий уровень прочности и стабильности. В этом состоянии существует настоящее, но в каждом настоящем есть отголосок прошлого, но также и зачатки будущего. 22 лунный день время максимального проявления энергии двоек цифра соответствует лунным влиянием то есть это эмоциональность восприимчивость чувство. 6 двоек огромная сила 6 равновесие баланс выбор луна в этот день находится в скорпионе что обостряет ее характеристики через кризис жизненную драму. Каждый человек приходит к удовлетворению и гармонии, если понимает глубинную суть происходящего процесса. В этот день могут происходить ситуации выбора, необходимость отказаться от старого и бесперспективного, чтобы многое начать с чистого листа. 22 лунный день ⁇ это время мудрости, изучение тайного знания и его применения. Характеристики 22 лунного дня, отсутствие противоречий, настоящее, точка отсчета, также пассивность, внешняя и внутренняя. 22 февраля Вселенная всем будет посылать различные знаки, важно их не пропустить, принять и понять. В этот день по многим темам будет достигнут максимально возможно, возможный уровень развития при котором любой процесс, любая система или отдельный человек представляет собой единое целое. Один из судьбоносных дней февраля. Поэтому, если правильно использовать его потенциал, можно произвести качественные преобразования в своей жизни. 23 февраля, в среду, убывающая Луна в Скорпионе до 15.28. 28 после чего приходит в оптимистичный знак стрельца период луны без курса с 11:23 до 15:28 по киевскому времени 23 лунный день связан с разрушением старого с коренной реформой камни раухтапаз черный нефрит сардер марс в секстеле с нептуном воодушевляющие воздействует на фантазию и интуицию жизнь становится более интенсивной Появляется стремление выйти за пределы горизонта, желание путешествовать, расширить свое мировоззрение. Происходит углубление контактов на духовно-психическом уровне. При этом есть и другой аспект дня. Он не принесет улучшения ситуации на работе и в деловой сфере, однако может способствовать получению прибыли благодаря принятию интуитивно правильных решений. 24 февраля, в четверг, убывающая Луна в Стрельце в гармоничном аспекте с Меркурием, в напряжении с Юпитером, Венера в Секстиль с Нептуном. Время подходит для интеллектуальной работы, напряженного умственного труда, важных расчетов, решения задач, затянувшихся во времени, в том числе с помощью интуиции. Хороший день для чтения профессиональной литературы, повышения квалификации, получения нужной информации, обучения. Множество полезных контактов, телефонных звонков. Это помогает открыть новые перспективы, возможности карьерного роста. Удачно складываются деловые поездки, но лучше не планировать на этот день отдых или начало путешествия, так как в любом случае работа и дела будут препятствовать приятному времяпрепровождению. 24-й лунный день, символ медведь, время создания базы, закладки фундамента, которые которая в дальнейшем приводят к эффективному использованию резервов. Камни, черная яшма, воздушный обсидиан, малахит, голубой нефрит, гросуляр. 25 февраля в пятницу убывающая Луна в Стрельце до 18.27, после чего переходит в знак Козерога. Период Луны без курса практически весь день, с 5.24 до 18.27 по киевскому времени. 25 лунный день, символ черепаха, раковина, сосуд для жидкости, день пассивный, созерцательный, время сосредоточения и воображения. Отличный день для работы над повышением духовности. Камни, шпаты, тигровый глаз, соколиный глаз, кошачий глаз, раковина, все окаменелости, дерево, уголь, а также гелиотроп, розовый мрамор. Меркурий в квадратуре с ураном. Аспект препятствует конструктивному обсуждению и решению текущих задач и вопросов. В информационном пространстве может появиться тревожная информация, но важно сохранять спокойствие и не реагировать на провокации, держаться подальше от людей с истерическими расстройствами. Внешняя напряженная атмосфера дня вызывает желание уединиться и заняться личными внутренними вопросами, и для этого день отлично подходит. 26 февраля, суббота. Убывающая Луна в Козероге, где имеет статус изгнания. А это значит, что люди склонны спокойно и обстоятельно мыслить, решать практические вопросы, заниматься рабочими делами. Романтика и эмоциональность отходят на второй план. Существенно повышается трудоспособность, социальная активность, энергичность, чувство ответственности. Луна в гармоничных аспектах с Солнцем, Ураном, Юпитером. Планетарное влияние способствуют достижению целей удается создать порядок на внешнем уровне что способствует обретению спокойствия и уверенности в мирном будущем люди трезво оценивают действительность паника быстро исчезает 26 лунный день символ змея как олицетворение мудрости подходящее время для начала диеты разумных самоограничений камни аури пигмент желтый нефрит жадеит, хризопраз 27 февраля в воскресенье убывающая луна в козероге период луны без курса 1649 до 2035 по киевскому времени после чего луна переходит в знак водолея 27 лунный день символ трезубец жезл День связан с водой, получением сокровенных знаний, с пробуждением и избавлением от иллюзий, страхов и сомнений. Полезно медитировать, так как в этот день возможно интуитивное прозрение. Хорошая возможность преодолеть или разоблачить врагов, обойти конкурентов благодаря получению нужной информации. В успешном течении дел заметное место занимает здоровая конкурентоспособность. Следование нормам, законам и установленным порядком. Благоприятное время для конструктивных преобразований в семье и в личной жизни. Камни 27 лунного дня. Аметист, изумруд, адуляр, розовый кварц, селенит.